Приветствую вас. Продолжаем марафон подземелья Ла-2-М. Сегодня будет подземелье Серый Алтарь. Если вы были в подземелье заставы пиратов Кайт, оно вам покажется знакомым, только изменяются декорации и вид мобов. Три этапа, два из которых на вас идут волны мобов в количестве 80 штук. После вас телепортируют на следующую локацию. Ну вот третий этап. Кроме волн мобов добавляется кристалл, который призывает четырех монстров. Пока вы не убьете кристалл, он будет бесконечно призывать мобов, но это лишь мои догадки. При уничтожении кристалла появляется несовершенный Крума. Похож босс как в мире АД на башне Крумы третий этаж, зараженный Крума. Также парализует страхом на некоторое время. После уничтожения РБ получаете награду за танж. В целом, если посчитать, я получил за данж 36 миллионов опыта и примерно 1 миллион адены. Вот интересно с финального босса сколько опыта дают. Вообще напиши как твое настроение, каких стримеров смотришь Ла-2М и какие ждешь проекты рпг. До новых встреч, с вами как всегда дядя Розе.